Привет, честно! Меня зовут Алена Ивона, я наконец-то добралась до кухни. Не то чтобы у нас большой дворец и я очень долго шла, просто всегда, когда я собиралась снимать видео, на кухне царил хаос, он до сих пор царит и я решила изменить эту ситуацию и начать постепенно убираться и заодно вам покажу, как я это делаю. Сегодня я буду <схлоплядь> расхламлять свой шкафчик, здесь э, шкафчик стоит над кофе, варкой и чайником, а значит здесь все что будет связано с чаем, кофе и всеми сладостями которые к нему полагаются. Я сейчас буду раскладывать этот шкафчик, все убирать, все очищать. Заодно расскажу вам о своей системе, о своих принципах на которые я опираюсь при раскладывании тех или иных вещей, коробочек и так далее. Итак приступим. Самое первое что нужно сделать это конечно же все выложить. А, начнем, продолжим короче, я все выложила для того, чтобы почистить полки в этом плане мой шкафчик довольно классный тем, что здесь стеклянные полочки их легко вытаскивать и их легко мыть а еще эти полочки классны тем, что ты можешь снизу так посмотреть на полку и понять, есть ли та вещь, которая, которую ты ищешь скорее всего, нет я помыла две эти стеклянные полочки и обязательно их вытираю э, сухим полотенцем, потому что я не люблю когда разводы, капельки после того как поверхность высыхает. Самое сложное я сделала, теперь осталось самое интересное получается, М -м, мне больше всего нравится как раз таки все убирать Рассказываю принцип Верхняя полка, она очень далеко Я метр семьдесят три и я не достаю до глубины этой полочки Поэтому я туда всегда кладу те продукты, которые считаю вредными для себя и для всей семьи Это хлопья Это какао, у нас несколько он с сахаром, поэтому тоже наверх Обычный какао наверх не идет, потому что он без сахара Сюда же идут казинахи, смысл в том, что полочка находится наверху и чтобы мне а, поесть что-нибудь вкусненькое мне нужно встать на стул, потянуться, стул очень высокий, он барный, в общем это довольно затруднительно, поэтому прежде чем достать лакомство, у меня есть несколько минут на осознание того, что действительно ли я этого хочу, не лень мне сделать или нет. На вторую полку я кладу а, коробочки чаи, которые Могут пригодиться, но мы их достаточно редко пьем. Это а, цветы ромашки, грудные сборы и так далее идут в самую дальнюю часть. Такое процесс расслабления позволяет вам вспомнить о том, что у вас что-то есть, но вы начинаете уже об этом забывать. Вот, например, зеленый чай с мятой. Почему бы его не попить? Дальше. На нижнюю полку я всегда кладу чаи, которые я хочу быстрее докончить. Чаи, которые я хочу быстрее докончить. Чаи, которые мы часто пьем. И все. Кофе я тоже ставлю на вторую полку. Хоть мы пьем его часто, но я стараюсь пить его как можно реже. И чтобы лишний раз себя не соблазнять, я ставлю его на вторую полку, чтобы ну, сделать хоть какое-то упражнение для того, чтобы достать этот кофе. Фильтр для кофе тоже ставлю рядышком. Ну вот и результат того, что у меня получилось. Теперь все чистенько, аккуратненько. Остается это все выпить. Ну вот и все. Я сделала все, что хотела. Протерла, расставила все по местам. Вот так все выглядит. На этом все. Спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Заходите еще на мой канал, а лучше подписывайтесь. Пока!